привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня меня тут подогнали угостили друзья свежей рыбкой это так называемая летняя кита ну так себе рыба по вкусу осенний здорово уступает она и не крупная как видите но из нее тоже можно по-что приготовить интересное и сегодня хочу вам предложить такой интересный рецепт у нас называется это блюдо из красной рыбы под названием Сигде. Ну и для этого понадобится рыба. Я ее уже раз разделал, чтобы не затягивать видео, посрезал с нее плавники, тешу срезал, остались вот такие спинки. Что нам нужно с ней сделать дальше? Переворачиваем ее. и я ее обтер. Она мне чистенькая. Не мыл, как всегда. Рыбу не мойте. Все. Вот. И теперь нам нужно взять ее, эту рыбку, положить вот так вот на спинку и разрезать по всей длине. Смотрите. Рыбку можете взять любую, не обязательно, чтобы это было там красная там, или что. Но ну, желательно, чтобы она была без костей. При всей моей любви к судаку подойдет а судак. Вот. И режем рыбку вот на такие полосы. Примерно сколько тут? два сантиметра 2 на 2 сантиметра. Старайтесь сделать их одинаково, чтобы они у нас в результате просолились и проверялись примерно в одно время. но и с другой стороны в лапшу тоже не крошите а то высохнет не будет просто чипсы вот видите какие хорошие бросочки. рыбка мерзла, но пока тут у а будет остывать она маленько отойдет так, эту так бросим кусок короче получается как в такой тушки три полоски рыбы разделываем ее такие шматье почему всегда не знаю ребят. это на на, на найском каком-то наречии что это обозначает я вам сказать не могу честное слово я вот интернете смотрел но есть похожие рецепты делают так с скумбрию соля но это маленько не то получится ну, тоже хотя можно делать конечно у косточки попались маленько плохо срезал плавничок сейчас подрежем там отходы все осенью когда наши тут солят рыбу они ее засаливают ваннами все актуально все сделал да вся рыбка разделана на полоски вот на такие это маленькая корявенькая, это руки растут не оттуда куда надо так что извиняйте это выбросим сейчас а, ну все, рыбка раздела, сейчас продолжим и тем самым интересным Будем делать тузлук для этой рыбки. Так, друзья, вот здесь в кастрюльке у меня кипит ровно полтора литра воды. На полтора литра воды нам потребуется 6 столовых ложек соли крупной. Я беру крупную, но можете до тузлука и взять и мелкую. Это не, не так принципиально, я думаю. Даже тузлук это не засовывает. 3, 4, 5, 6. Готово. закинули 5 ложек соли берем сахар и закидываем туда ой, 6 ложек соли 6, 6 ложек крупной соли и 6 ложек того сахар убился со счета 3 дальше берем 3 4 5 6 лавровых листов и закидываем туда и ребят 4 4 пакетика черного чая. берите хороший чай какую-нибудь да да именно чай заварка так и сейчас накрошен туда еще свеженького молотого перчику для аромата любите какие-то рыбные приправки добавьте ну туда я думаю больше ничего и не нужно надо добавлять завариваем такой вот чай солено-сладкий с травками можете если любите гвоздичку добавьте туда зубчик гвоздики лишним не будет все выключаем плиту Даем этому сидел всему делу остыть и настояться. Минут 20-30. оно сейчас остынет. И мы к нему вернемся. Не переключайтесь. Так, ну вот, друзья, тут звучок полностью остыл. Холодный. Сейчас вот нам нужно из него извлечь пакетики с чаем. Видите, какого цвета он стал. Насыщенного. не туда добавил пару гвоздиков гвоздики еще и цепанул немного кориандра для аромата что-то так подумал почему нет пусть будет ароматный звук в этот раз так, вот все это мы убираем оставляем в гвоздичку там все тузлук холодный комнатной температуры а теперь укладываем в него нашу порезанную рыбку вот так вот своими почему наша соль от ваннах потому что она там Помещается много, и она вот так вот не скручивается. Но это ничего страшного. Здесь у меня примерно пару килограммов рыбы. Вот, для этого объема достаточно полтора литра тут Видите? Все поместилось. Сейчас я ее придавлю тарелочкой, звук этот, и убираю в холодильник на три дня. Убирайте в холод обязательно, потому что сейчас эта жара рыба у вас просто испортится. Можно раз там в сутки ее маленько перевернуть местами, там, чтобы она равномернее просаливалась. Там, достали из холодильника, как раз вот, побункали ее, перевернули, уложили опять. Ну все, ждем три дня. Потом будем вялить, посмотрим, что получится. Так, ну вот, друзья, наша рыбка, полоска рыбные просолились, тузулкой снег слил. Теперь надо просто их разложить вот так вот на решетку, чтобы она у нас стекла. Чуть-чуть. Пару часиков она у меня постоит, стечет. Затем я батрую ее бумажными полотенцами. И повешу на веревочках на балкон подсыхать. Ну, думаю, здесь пока все понятно, да? Ну, что это получится, я вам покажу. Рыбка стала упругая. Плотная. Видать, чай, я знаю, из за чая, не знаю из-за чего. Ну, Короче, здорово. И пахнет обалденно вкусно. Специи дают. Не зря. Все это было затеяно, думаю. Будет здорово. Так что смотрите продолжение. Увидите, что получилось на выходе какая решетка есть у всех в этой духовке. Загляните туда и наверняка такую найдете штуку Ну все, не переключайтесь, ждите продолжение. Рыбка наконец-то завялилась. Погода у нас подвела. Долго-долго вялилась. Не помню уже сколько дней, наверное, дней 10. Там можно по камере будет посмотреть под этом. Сколько ушло на процесс вяливания. Вяли не я этой рыбы. Вот, смотрите, что получилось на выходе. Наконец оно все. Подошло как надо. Вот такая рыбка у меня получилась. Обратите внимание на цвет. Рыба не копченая, просто вяреная. Я ее не коптил. Смотрите, какая она плотная. Вот ее пытаюсь маленько раздавить, пальцы по не получается. Видимо, в чае есть какие-то тубильные вещества, и она такая приобретает такие свойства. Пахнет. Круто, скажу я вам. Под пиво будет закуска мировая. Давайте разрежем, посмотрим, что внутри. Смотрите, как режет ее нож. Вот так вот. Вот так. Нож острый, но прорезает ее очень тяжело. Она пугая такая полстала из-за того, что она началась в чай. Совсем не похоже на простую, просто на обычную вяреную рыбу. Но она и по вкусу на нее не похожа. Но вкус мне тяжело вам рассказать, как это на что похоже. Надо, надо пробовать. Вот такая вот вкуснотища внутри. Вот смотрите, видите, какой цвет. Очень сильно похоже на копченое. Даже как бы дымный такой, да? Фиолетовый. Вот. Ну все. Пожалуйста, что вам еще сказать про эту рыбу? Рыбка получилась на свару. Рецепт отличный. Я вам прям рекомендую попробовать, у кого есть возможность. Доступ к красной рыбе. Сейчас началась. Начался сезон горбуши, летние киты. И наши дальневосточники, у кого есть возможность, ребят, попробуйте, не пожалеете. Рыбка просто огонь. В сентябре пойдет осенняя китая Я сделаю из хорошей рыбы побольше сразу на зиму. Ну а эту я сейчас заверну в газету, в бумагу вощенную для, для выпекания. Замотаю в полиэтилен и заброшу в морозилочку. Пусть лежит. Когда надо, я доставлю любое время. Порезал пивком. Попили. Покушали вкусно. Не знаю, видно на камеру нет, но из нее рыба летняя и не очень хорошего качества, она не жирная, суховатая. ну тут все равно какой-то маленький маленьком жирок проблескивает. на это не заканчиваю свое видео рыбку. Если сделаете, попробуйте. Уверяю вас. Интересный рецепт, интересный вкус. Стоит тоже попробовать хотя бы один раз. Я же буду делать осенью обязательно и сделаю побольше сразу. Мне понравилось. Необычно. Интересно. Вкусно. самое главное, вкусно. Так, ну все, ребят, на этом я закончу это видео. Всем, кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Кому не понравилось. Обязательно ставьте пальцы вниз. Но самое главное, пишите свои комментарии, кому-то что-то непонятно, если вдруг. Я обязательно вам отвечу. Может быть, что-то подскажу. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, не пропустите мои новые видео. Там еще на подходе парочку интересных рецептов. Ну, рецепты снимаются долго, поэтому не все сразу. Ну а так, все. Всем пока. Всем до встречи. В новых видео.